Всем добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре вместе с Александром Элдером, на первом вебинаре с Александром в этом году. С прошлого вебинара у нас прошло практически полтора месяца, много чего на рынке поменялось, ну, по крайней мере, президент США поменялся. Поменялись несколько направлений там в разных акциях. Да, Мы видим, что S&P вновь показывает локальные максимумы, поэтому... Достаточно много вопросов, которые хотелось бы и интересно было бы обсудить в ходе сегодняшнего вебинара, и я думаю, что мы как раз и постараемся это сделать. Но прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Да? Всегда важно помнить, что торговля, инвестиции, трейдинг, они всегда связаны с рисками, и важно это для себя понимать и с этим вопросом разобраться. А для тех, кто присутствует впервые на нашем вебинаре, вебинар проходит на площадке «Анрав Markets. «Анрав Маркетс» – это брокерская компания. Мы предоставляем сервис практически по всему миру – даем возможность как инвестировать классическим способом в акции, да, в американские, европейские, азиатские, так и иметь возможность торговать также с плечом. Но важно понимать, что торговля с плечом, она также более рискованная, поэтому нужно более разумно к этому подходить. А в своей торговле ну, то есть мы предоставляем платформу MetaTrader 5, которая завоевала уже определенное доверие, и там вы также можете использовать счета как именно для трейдинга, так и для инвестиций. В Admiral Markets мы уделяем большое количество внимания обучению, да, поэтому мы счастливы, что Александр раз в месяц приходит к нам, делится с нашими слушателями опытом, да, дает, скажем так, наставления в ходе каждого вебинара. Но со своей стороны также хочу порекомендовать, обратить вас внимание и подписаться на YouTube-канал Admiral Markets, Именно там вы сможете найти записи вебинара Александра, как это, так и, например, если вы пропустите его в следующий раз, то обязательно запись там появится и как раз вот под записями этого вебинара вы можете принимать участие в конкурсе который мы проводим каждый месяц и разыгрываем книгу с автографом александра поэтому обязательно подпишитесь на youtube канал ссылочки я тоже сейчас направлю чтобы вы смогли это сделать также рекомендую подписаться на telegram канал адмирал Markets, там мы делаем все оповещения о наших вебинарах также о записях вебинаров и это ну такой способ более оперативно скажем так получать уже не непосредственно информацию о том, что есть нового и что полезно вы для себя сможете найти. Также есть отдельно и другие вебинары, которые вы тоже для себя можете посмотреть. Я уверен, что вы сможете найти много интересного и также получить для себя дополнительные знания. Со своей стороны, да, теперь я хочу передать слово Александру. Как я уже сказал, мы не виделись уже достаточно давно, да, слишком, очень долгий у нас был перерыв, практически полтора месяца. Всегда мы с нетерпением ждем вебинаров Александра, всегда интересно услышать ваше мнение и перенять чуточку вашего опыта. Ну, стараемся перенять как можно больше, ну, сколько получается. Поэтому Александр готов передавать слово вам. Спасибо большое, Роман, за доброе такое вступление. Вам слышно? И, так, я хочу посмотреть. Вы слышите мой голос, да? Да, все в порядке. И я должен нажать, чтобы показывать вам свой экран. А у меня написано, что вы меня поставили под замок. Я, я сейчас вам переключу. Мы можем начать... А вы хотите, чтобы я начал, наверное, с вашего, э, по вашей э, с вашей программы, а потом вы меня переключите? Прекрасно. Да, то есть мы можем посмотреть как раз, э, ну, в самом начале было бы интересно получить как раз такой от вас, ну, так скажем, краткий э, э, экскурс того, что произошло, да, ну, как и жители США, да, Рождество, Байден только вступил в... Произошло Рождество, произошел Новый год, произошла, произошли выборы. Э, вы знаете, э, э, я жил, я жил в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке много лет, и поэтому я всегда считал Трампа грубым и очень вульгарным человеком. То есть я бы никогда не хотел бы позвать его в гости, например. Я не думал, что он ко мне особо и собирался бы, но мужик очень грубый. И, но как президент, я считаю, он сделал великолепную работу и в экономике, и во внешнеполитических отношениях. Он обвиняет Байдена, что у него украли выборы, и я думаю, что это неправда. То есть, несомненно, какое-то жульничество было, какое-то жульничество немножко, его всегда есть. Но, победа с таким огромным преимуществом голосов, это все-таки не, не краденые голоса. Что произошло, я помню, я сам я сидел, смотрел выборы в день выборов, Голоса шли очень сильно за Трампа и казалось, что он вообще захватывает все. А по утру казалось, что совсем наоборот. Почему? Потому что когда закончились выборы днем, они стали открывать конверты, значит, потому что люди голосовали. Очень многие голосовали дистанционно в этом году. Огромное количество людей голосовало дистанционно, включая меня. И большинство, кто голосовал дистанционно, это были демократы долго объяснять, как это и что, но, но, но, короче, вот, вот так вот появились эти демократические голоса. Трамп проиграл и проиграл очень, повел себя очень некрасиво во всем этом деле. Он мог бы спокойно сказать сделать, хорошую мину при плохой игре, уйти он набрал все-таки больше 70 миллионов голосов. То есть он набрал больше голосов, чем любой республиканский президент за последние сколько-то десятилетий. И через 4 года вернуться к власти. Но то, как он судился и ругался, и, и подстегивал людей, а это нападение на, на здание Конгресса, это, конечно, отравило отравила его репутацию и отравила отношение к нему. Теперь вопрос, кто будет следующим кандидатом республиканской партии. Есть несколько очень привлекательных личностей. Посмотрим, кто из них начнет выходить вперед. Я только надеюсь, что, что Трамп не начнет им ставить теперь палки в колеса. Да, мужик очень, конечно, грубый. Вот так вот. Особых я думаю, что особых перемен, особых перемен таких в, в политике в Америке ожидать не приходится. Огромных перемен. Почему? Потому что это, это не то, что вот, как в некоторых других странах, что есть царь, вокруг царя есть прислуга, и вот что царь и прислуга хотят, так оно и идет в этой стране. В Штатах очень децентрализованное управление в том смысле, что... Очень много таких очажков власти и очашков интересов. И они очень активно отстаивают свои права. Особо дружит с Кит... Естественно, одно из достижений Трампа. Он действительно обратил внимание нас всех, что Китай – это колоссальная опасность демократии. Китай – это, как в свое время был Советский Союз или гитлеровская Германия. Очень опасный, очень опасный оппонент. Uh, uh, сын Байдена uh, в бизнесе с китайцами, но ну, из которого он был вынужден выйти. И uh, я думаю, что в связи с, что Байдену просто для поддержки репутации придется быть жестким с Китаем, чтобы он он должен себя вести так, чтобы никто не мог ему сказать: "А, да, да, да, тебя купили". Uh, то же самое, uh, то же самое с Россией, с Украиной. Несомненно, перемены какие-то будут. Перемены уже начались. Например, отменены некоторые иммиграционные, иммиграционные запреты на мусульманские страны. Перемены будут, несомненно. Но в американской системе огромная стабильность. И я думаю, что стабильность вывезет, сказать, на этом мы держимся. Будем ждать, что произойдет через четыре года. Я только надеюсь, что Байден выживет все четыре года, потому что, конечно, самая темная лошадка – это его вице-президент. Да, Такие вот пироги. Рынок, рынок стоит на ушах. Правда, сегодня на рынке началось резкое падение. И я не сомневаюсь, мы посмотрим на это. Может быть, давайте перейдем к вашим графикам. Значит, план на сегодня. Смотрим ваши графики по, по, по главным рынкам, а потом переходим на мои графики, на конкретные акции, которые подали, э, запросили участники э, нашего вебинара, э, ответы на вопросы. И, я... если мы не уложим... и на этом мы закончим. Знаете, я, я, боюсь, я уже, боюсь, что мы в час не уложимся, так что если мы задержимся несколько минут, то не обессудьте. И, кроме того, хочу сказать, надеюсь, надеюсь, Роман, я не выдаю никаких ваших тайн в этом деле, но я хочу упомянуть вкратце о нашей беседе, где-то несколько недель тому назад, где, вы, где мы обсуждали то, что вы хотите разработать набор моих инструментов для компании MetaTrader, которую которой пользуетесь вы, которой пользуются многие ваши участники, и что я вам с удовольствием помогу в этом проекте, и мне это будет очень приятно. Так что да. за вам, Александр, за это Александр, вам отдельное спасибо. С удовольствием, с удовольствием. Вы знаете, меня очень коробит, когда кто-то, вот, знаете, хватает и бежит. Вот, а, вот сейчас скопировал из книжки, причем скопировал неправильно в большей части случаев. И вот так в тихую в темную все сделала. Когда ко мне приходит вот так вот с открытым лицом и с открытыми руками. И, естественно, так сказать, как, как аукнется, так оно и откликнется с удовольствием. Так что, когда вы начнете работать над этим проектом, то я с удовольствием к нему подключусь советом, а кроме того я любые разработки, которые вы сделаете по индикаторам, Вы знаете, я уже привык меня, работать в системе TradeStation, но это, это американская система и за границей трудно ее пользоваться, но я, допустим, вы сделаете график, скажем, тоже же Теслы по своей системе, я делаю график по своей системе, мы их сверяем, чтобы они были абсолютно аналогичными, таким образом мы знаем, что ваша система полностью сделана вот так, так же, как и моя. Отлично. Ну, вы несколько, да, приоткрыли небольшой сюрприз для наших а, участников. О, <Lyos> ну, ничего э, страшного, нет, это, это хорошо, значит, мы будем это делать чуть быстрее. <сur Lyos> <сur Lyos> Поэтому, да, я думаю, что мы скоро наших клиентов, да, клиентов Admiral Markets, порадуем тем, что внутри нашего метатрейдера будут установлены индикаторы Александра, и наши клиенты смогут ими пользоваться. Поэтому, да, разработка над этим вопросом ведется. Это, это занимает больше двух дней? Хорошо. <смех> Окей, okay. давайте посмотрим рынки. Значит, на экране рынок S&P и вот это так, как я люблю его видеть. Слева недельный график, это это график, на котором отсматриваем, делаем стратегическое решение. Справа дневной график, тактическое решение. Что мы видим на недельном графике? Где-то осенью значит, начался колоссальный бычий рынок в марте-апреле марте прошлого года, оказавшийся огромной неожиданностью для многих людей, и в том числе для меня, потому что экономика по всему миру затухла, а рынок пошел вверх. Но, тем не менее, технические индикаторы позволили схватить его и провести. И что, что я хочу отметить на этом графике? рынок дает сигналы своей силе своим отношением к линиям скользящим красные синие линии это скользящие средние а такая прерывистая линия это, это конверт и вы видите как где-то вот по весне он почти рынок дошел до конверта в августе он ударил в конверт это была максимальная сила рынка а сейчас, хотя ралли продолжается рынок все дальше и дальше и дальше от этого конверта. То есть рынок постепенно начинает ослабовать, ослабевать. Импульсная система, которая в октябре-ноябре была зеленой, и эта вот полоса, идущая поперек этого окна, была зеленой, а сейчас становится синей. То есть, опять-таки, импульс вверх ослабевает. Смотрим на MACD гистограмму. Имеется некоторое медвежье расхождение. То есть... Последний пик выше, ниже предыдущего. Но, но это не лучший сигнал. Почему? Потому что для меня одним из важных показателей этого сигнала является донышко между двумя пиками. А эта донышко очень плоская. То есть она показывает, что у медведей сил, силы было немного. Поэтому я это расхождение беру, так сказать, с большим подозрением. Оно есть, но не, не очень впечатляет. Значит, тренд вверх, но ослабевает. Переходим на правую сторону, на дневной график. И здесь мы видим, что рынок так довольно аккуратно курсирует между скользящими, между зоной ценности, это зона между двумя скользящими средними, и верхним конвертом. И как раз сегодня рынок довольно резко, довольно резко, резко обвалился. Он пробил зону ценности. А сейчас, вот мы с вами разговариваем, здесь осталось, мы, ровно мы ровно, почти ровно на середине трейдингового дня в Штатах, и рынок сейчас в зоне ценности. Теперь, конечно, ключевой вопрос, пойдет ли он дальше вниз, или он затормозит в зоне ценности и даст нам очередной взлет вверх. История повторяется, история любит повторяться, поэтому на данный момент тренд недельного графика вверх, тренд дневного графика вверх, за исключением вот последнего этого дня, и дивергенции особых нет. Я бы скорее поставил, это скорее поставил на продолжение тренда вверх, бы как хранить еще. И жарить еще рано, думается мне. Но ну, мы посмотрим на, на это общее мнение по рынку, а торгуем мы не рынком, а торгуем акциями. Мы, мы посмотрим значит, через несколько минут на акции, предложенные нашими участниками, где очень много интересных заявок, мы до них дойдем скоро. Давайте, Какие еще рынки надо посмотреть? Золото стоит посмотреть, наверное. Все, все говорят, будет инфляция. Будет инфляция, будет инфляция, будет инфляция. Почему? Потому что американское правительство, особенно вот сейчас с Байденом, значит, поддерживать, поддерживать экономику, всем выдавать, всем, короче говоря, с рейтингами. Один, один из предыдущих управляющих директоров Федеральной резервной системы Бет Бернанке он где-то лет 10-12 назад был управляющим Федеральной резервной системы. Я с ним случайно совершенно столкнулся на конференции пару лет назад в Бразилии. Очень приятный мужик, такой типичный профессор, интеллигент. Питер Бернанке говорит: "Ну, если будет рецессия, то будем деньги разбрасывать с вертолета". Ну, это шутка была, конечно. Но это именно то, что сейчас делает, начинает делать наше правительство. Деньги с вертолета. Значит, если, а золото с вертолета не бросают. да, Поэтому если то же самое количество золота преследуется гораздо большим количеством денег, то золото должно подорожать. Все очень логично, но этот процесс еще не начался. Золото установило на недельном графике пик летом выше 2000 долларов за унцию. Золото отыграло вниз примерно 15-20% процентов и сейчас дешевле 2000, сейчас где-то 1850 долларов за унцию. Обычно, обычно, когда начинается бычий рынок золота, он начинается с акций, а не с самого золота. Почему? Потому что э, есть акция золотодобывающей золото компании. И, допустим, их стоимость достать эту унцию золота из-под земли составляет 1900 долларов. Скажем, к примеру, да? 1900. Сейчас золото стоит 1850. Поэтому э, э, они особо его не копают, только копают. Достаточно, чтобы расплатиться по счетам. Потому что на каждой унции они, грубо говоря, теряют 50 баксов. Теперь, допустим, золото поднимется на 100 долларов, само золото. И вдруг они из потери приходят в прибыль. Вот так вот. То есть золото поднялось всего лишь немножко, а компания вдруг начала работать в прибыль. Золото поднимается 200 долларов до предыдущей верхушки. Да, очень хорошо, 20%. Но у компании доход повысился... Три-четыре раза. То есть, поэтому компании гораздо быстрее реагируют на перемены цен золота. Поэтому надо следить за ценами золотых компаний. И мы, в частности, по конкурсу, кстати, получили пару компаний, которые мы посмотрим сегодня. Но пока что золото еще спит. Разговариваем тихо, чтобы не разбудить. Ну и мы, Можем завершить вот наш экспресс-обзор евро-долларом, да. традиционно чтобы затронуть и валютный рынок, и фондовый рынок такими общими мазками. Да. Евро был очень силен, и если память не изменяет, я на это обращал ваше внимание в предыдущих вебинарах. И опять-таки отсматриваем, отсматриваем силу евро, Пользуясь на недельном графике, пользуясь э, зоной ценности, это между красной и синей линиями, и э, зоной конверта. Э, когда золото первоначально взлетело, вот это было летом, осенью, посмотрите, насколько, вы, насколько выше конверта оно поднялось. Да? Э, это было где-то да, в июне, так вот, в июле. Э, оно упало, э, вернулось в зону ценности, отдохнуло там несколько, где-то пару месяцев, и после этого новый взлет. Опять-таки, выше конверта, но не настолько выше, как, как это было раньше. И сейчас евро опять находится в режиме отдыха. На недельном графике евро опустилось к зоне ценности. Пока все еще над ней. На дневном графике, на дневном графике у правого края, сегодня особенно у золота было такое резкое падение, извините, у золота, у евро было такое резкое падение, Сейчас евро подтянулось немножко, но это падение началось пару недель назад. И посмотрите на глубину, посмотрите на глубину МСД-гистограммы это рекордная глубина за долгий период времени. И это показывает, что медведи в евро очень сильны. Поэтому я бы ожидал второго дна бычья дивергенция и евро опять на покупку. Вот, сказать, к чему надо быть готовым. На, на недельном графике МСД-гистограмма уже ниже нуля. И опять-таки, когда она кликнет, развернется, она падает уже несколько, падает целый месяц. Когда это падение завершится, она кликнет вверх. Даже не надо дожидаться пересечения нулевой линии. Это будет сигналом на покупку. Я думаю, я, если память не изменяет, я об этом говорил раньше, у меня была приятельница, великолепный трейдер, великолепный трейдер, когда она вот видела такого типа ситуацию, когда вот сейчас делать нечего, но намечается возможно то и все, она распечатывала такой график, красным карандашом толстым отмечала, чего она ожидает и прикалывала этот график к стене возле своего торгового терминала. Поэтому, каждый раз, подходя к терминалу, она видела свой план действий на стене. Сделка, как и в золоте, сделка намечается, но в данный момент ее еще нет. Uh -huh. uh, спасибо большое, Александр. Ну, я думаю, что вот мы все основные инструменты посмотрели. Uh, единственное, что я еще сейчас вспомнил, может быть, uh, нефть. Uh, экономики. Uh, нефть марки Бренд, потому что тоже активное движение начиная с этого года особенно? Нефть кровь, ⁇ кровь экономики. И поскольку экономика по всему миру улучшается, спрос на нефть, естественно, повышается. Поэтому нефть это, имеется бычий рынок многие из акций, которые были представлены на корпус, конкурс сегодня, это акции энергетических компаний. И здесь мы видим, что недельный график в бычьем режиме слева, а справа мы видим дневной график, который дает, кстати, очень прямо вот с экрана прыгает в лицо, система. Покупаем в зоне ценности и продаем, когда нефть коснется верхнего конверта. Костюр Роман уже обводит его стрелочки, потому что знает, изучил систему. Приятно видеть. Вот так вот. И сейчас, то есть сейчас нефть консолидируется чуть-чуть выше зоны ценности. И опять-таки я бы не стал гнаться за ней. Я бы расположил заказ на покупку в самой зоне ценности, хоть на, хоть на красный, может быть. Первую треть на красной линии, вторую треть чуть-чуть ниже, третью треть посередине. И вот так вот. И дал бы, мар... дал бы рынку решить, какую позицию он мне даст, маленькую, среднюю или большую. Спасибо, Александр, да, за этот обзор. Мы сейчас, наверное, могли бы объявить победителя тогда предыдущего конкурса, как раз сказать, какая акция у нас ну, по результатам полутора месяцев да, со дня последнего вебинара до сегодняшнего вебинара показала самый лучший результат, и тогда бы уже можно было перейти собственно к следующему. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, чтобы мы вместе это посмотрели. Скажу от себя, что я тоже был этому несколько рад, потому что у нас акция, которая победила, да, То есть самое а, продолжительное движение в процентах со дня последнего вебинара, который у нас был с вами 16 числа до 26 января, показали а, акции компании Никола. И я для себя тоже на этих уровнях, когда они были около 17, у меня они были уже в портфеле в таком долгосрочном, я их тоже себе немного докупил. Ну вот. И наш победитель, да, с не очень читаем ником, но я думаю, что на ютубе я также напишу, и мы обязательно свяжемся и подарим вам книгу с автографом Александра. Этот ник кто-то просто провел пальцем по верхней строчке терми... компьютера. Это Квер... да. кверки это название американской западной клавиатуры. Потому что первые буквы Q W E R T Y. Ну и в целом также по всем акциям, если мы смотрим, ну просто я себя хотел добавить, да, опять шарты, они практически все шарты оказались убыточными, да, то есть все равно цены за эти полтора месяца по многим компаниям подросли, да, по каким-то может быть и немного, но тем не менее, но в целом опять же по тому срезу, который у нас есть, порядка 27% процентов суммарно по всем акциям, которые мы делали. Значит. Александр, может, у вас есть какие-то еще тоже дополнения по. Знаете, я, к сожалению, на, предыдущих, на предыдущем конкурсе потерял немножко денег, потому что акция, которая мне понравилась, это акция NGL. Если вы хотите, я покажу на своем экране. А вы, вы, вы, кстати, мне ее прислали. Я могу ее сейчас открыть и показать, я уже тоже подготовил. Это, вы знаете это я думаю нашим участникам это будет два урока урок а это насколько важно насколько важно держать визуальный дневник своих сделок потому что мы все бежим вперед и наступаем на те же самые грабли а когда у вас есть такой вот дневник то это конечно совершенно другая вы, вы учитесь на своих сделках это, это дневник вы я понял вам прислал дневник входа ну ладно а это дневник выхода уже. Значит, это акция, акция NGL. Зеленая стрелка показывает, где я ее купил, почему я купил, Бычьи дивергенции на недельной MACD-гистограмме, в MACD-линиях, на, MACD MACD на индексе силы, все было сказать очень хорошо. На дневном графике я немножко поторопился. Импульсная система красная. Когда я купил, есть, когда я купил, она была синяя, но к концу дня рынок просел по красным опять. Я купил выше, но я купил выше зоны ценности, что было неправильно. Поторопился. поторопился. Акция стала опускаться, и она чуть-чуть не дошла до моей цены стоп-лосса. Но, как я посмотрел на эту печальную картину, как каждый день ниже, ниже, ниже. Я не стал дожидаться, пока она ударит по моему стоп-лоссу, и закрыл позицию с небольшой потерей. Если посмотреть я на этот график сегодня то оказалось, я продал на последнем, самом низком дне, после этого акция развернулась, пошла вверх, и сделка была бы прибыльной. Так что я решил сэкономить немножко на своем стопе, но, как часто получается, экономия оборачивается расходом. Да, так это бывает, но, тем не менее, это такая неотъемлемая часть трейдинга. Хорошо, Александр, в принципе, да, то есть я тогда останавливаю демонстрацию экрана угу. и открою список тогда участников, которые присылали. У вас он есть под рукой, который. Да, да, да. Я, он, он не только под рукой, а он у меня есть. Я, я их всех ввел в свою систему, то есть мне, мне даже их впечатывать больше не надо. Так. Как -как, где же где же, где же. Uh -huh. ну и для тех кто нас слушает да правила конкурса будут в конце видео да кто нас смотрит на youtube канале то обязательно дождитесь и я еще раз о них расскажу okay. я просто на секундочку вытащу еще эту акцию ngl зеленая стрелка где купил красная стрелка где продал и после этого акция хорошо очень поднялась, выше 3 долларов. И был совершенно сумасшедший день, когда она взлетела от 3 до 4.20. И я не сомневаюсь, что если бы, я, если бы она у меня была, увидев, как она открылась низко, взлетела высоко и потом стала вот с такого экстрима падать, я думаю, что где-то посередине этого экстрима я бы из нее выскочил с прибыли уже. Когда, когда экстрим не держит, то оставаться и сидеть уже больше не стоит. Так что ну, занятная сделка. А что касается Никола, сейчас, что происходит на рынке сейчас, опять-таки, это то, то, о чем я говорил раньше. Каждый раз, когда я смотрю на любую акцию, Uh, разбира, разбираюсь в любой, Начинаю разбираться в любой акции. Я, сейчас я хочу показать вам другой экран. Uh, share screen. Uh, где же, где же, где же, где же? Uh, так. И uh, мы идем... Окей, okay. вы видите, видим график мы, на К сожалению, стороне? видим только узкую полоску. Вот мы не видим весь экран, но мы видим только узкую полоску, буквально верхнюю часть только. Сейчас. А. Одну секунду. Сейчас еще раз Share screen. А, все понятно. Окей. Okay. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Держи, держи, держи, держи. Окей, okay, поехали да все в порядке теперь. и uh, я пытаюсь вашу акцию нкл сюда поднять но почему-то она не хочет не хочет ходить но не так важно uh, uh, разбирая любую акцию uh, несколько я, я хочу вам НКЛА показать uh, еще раз. Сюда, сюда. KLA. Не хотит, не хотит. Ну ладно, начиная любую акцию, разбирать любую акцию, я вам советую зайти вот на этот сайт, Finviz, бесплатный, бесплатный сайт Finviz, и он показывает очень важные кусочки информации. В частности, short flow. Сколько, какой процент этой акции продан на понижение? Скажем, для НЖЛ это 2% с копейками, 3, примерно 3%, это совершенно нормально. Это такая совершенно нормальная цифра. Если шорт процент акций, проданных на понижение выше 10%, выше 10%, это слишком много. Значит, слишком толпа шортит, и когда начинается, игра толпа шортит, то заканчивается это как правило сейчас я, опять нужно остановить будет share screen и показать вам другую Значит, вы видели я вам показал где можно найти где, где можно где можно увидеть где можно увидеть вот этот вот short interest так сюда и Вы видите сейчас акцию, вот эту акцию НКЛ Никола, да? Да, мы видим, да, все в порядке. Что происходит сейчас? Это игра последних двух-трех недель. Гоняют шарты. То есть в Никола процент шартов около 30, выше 30. Сумасшедший номер, сумасшедший номер, безумный номер. И когда люди шортят, то, естественно, они смотрят на эту акцию, стоит ли начать подниматься, они теряют деньги на шортах. И они в панике начинают закрывать позицию, чтобы закрывать, и они покупают эту акцию. И когда свои покупки, они подталкивают ее еще выше, еще больше шортов паникует. Вот то, что, то, что происходит в Никола сейчас, это называется short squeeze, давят шорты. И это, это происходит в Никола. Это происходит в э, вот в этой э, эта компания VRTX, э, э, э, нет но сам, самый, самое главное давление шортов происходит вот в этой компании GameStop. вот, вот так вот вот так вот шорты вот так вот дэвид шорты как мне это нравится а? Акция торговалась по 22 доллара, по 30 долларов, и на сегодняшний день она 335 долларов. Это произошло за неделю с 30 до 335. Вот так вот. Давят шарты. Вчера она закрылась по 144, сегодня она открылась по 350. То есть Никола – это такой более типичный случай, что происходит, когда давят шарты – но будьте очень осторожны, когда вы... если вы собираетесь шортить акцию, если вы видите очень высокий короткий интерес, очень высокий короткий интерес, эту акцию можно покупать. Но ни в коем случае не стоит заниматься тем, чтобы шортить такую акцию. Николай это очень жульническая компания вообще. Ее основал мужик, который с длинной и очень черной историей. И это все, когда вышло, то акция обвалилась очень сильно, и все ее заширотили. И теперь неважно, честная компания или нечестная, но то, что все ее это толкает ее вверх. Так что, Роман, всего вам самого лучшего. Будьте осторожны. Смотрите, как взлет закончился в ноябре, поэтому, как только увидите такой вот резкий подъем, один день оборвался, это пора уже, сказать, снимать слишком. Спасибо, Александр, за рекомендацию. Совет. Не, не, не, не является торговой рекомендацией. Не является торговой рекомендацией, потому что я не знаю ни размера вашего счета, ни вашей толерантности к риску, ничего подобного. Да? Поэтому, будьте просто. Давайте посмотрим. Я получил э, массу запросов про акции. Некоторые из них, к сожалению, э, э, пришли слишком поздно. Например, э, э, Светлана хочет, э, хочет закоротить МКСА. Но это, это, это была прекрасная идея пару дней тому назад, но это, так сказать, уже сделка ушла. Поезда шел уже. Алекс uh, uh, пишет uh, «Добрый день, предложу в лонг акцию Dominion. Ну Вот это uh, одна из многих акций по энергетике. Смотрим на дневной график, на недельный график, извините, на недельный график. Что мы видим? Что uh, uh, когда был uh, ужасный крах на рынке uh, Энергетики акции Dominion упали где-то от 90 долларов до 60. Это в то время, как многие акции потеряли и по 80 процентов и больше. Эта акция потеряла треть, выдала вот такой вот хвост, отскочила от него, подскочила обратно до 80 и была довольно плоской. В последнее время опустилась ниже летнего минимума вот этого. Сейчас импульсная система применялась с красной на синюю. Недельный график разрешает покупать. Смотрим на дневной график. Здесь совершенно прекрасная такая бычья дивергенция. Вполне, вполне приемлемая акция. Желаю вам успеха. Татьяна хочет посмотреть акцию Атра ATRA в Лонг. Роман, я буду быстро, быстро говорить, чтобы успеть посмотреть, да. потому что список большой. Опять-таки, это группа, это к которой принадлежит эта акция, это, это что-то связанное с биологией, лечением биосерапьютикс. То есть это такая очень актуальная группа на сегодняшний день. Совершенно четко виден об тренд, ралли обратно в зону ценности, ралли обратно в зону ценности. И у правого края недельный график все еще красный. Но если он поднимется выше 20 долларов, то станет, перестанет быть красным. А на следующей неделе да, то же самое. Выше 20 долларов эта сделка станет легальной на недельном графике, на дневном. Ложный, ложный пролом вниз на прошлой неделе. Акция «Строит дно». Я не уверен, что она еще закончила его строить, но акция четко строит дно. Анна, Анна хочет посмотреть акцию «Келлог». Такая защитная, защитная это акция продуктовой компании, то есть, когда люди боятся, что рынок обвалится, покупают защитные акции, акции, которые в любой климат будет хорошо стоять, связанные с продуктами и т.д. и т.п. Опять-таки, немножко поздно ее покупать. А Мария, очень интересно, что так много женщин-участниц у нас, это приятно видеть. Мария, еще одна энергетическая компания, WEC. Рынок, в общем-то, довольно плоский, и компания уже довольно сильно подскочила. Для меня поезд ушел. Виталий хочет купить акцию, которая, кстати, у меня есть в портфеле соскучился уже, не дождусь ее выбросить, но держу еще пока. FTI, технологическая компания «Спокойный, спокойный взлет», выше конверта, возврат к зоне ценности, легальная покупка на, на недельном графике и сегодня такой очень позитивный разворот на дневном графике. Виталий, будете покупать, купите миллионов 50 этой акции, чтобы она взлетела, наконец, дала мне хорошую прибыль, я тогда продам сразу. Шутка. Денис предлагает акцию БЕС. Роман, остановите меня, если я очень быстро говорю, я просто хочу показать… Я думаю, что все в порядке, да, потому что вы ну, разобрали, например, ту же самую компанию Никола да, и предыдущую в самом начале, то есть чтобы был понятен подход, а сейчас да, у нас просто очень много запросов, поэтому я думаю, что все в порядке. Может быть, со временем начнем их ограничивать, то есть принимать запросы, допустим, только о тех, там, создать какой-то элитный левый уровень для вас. Ну, это, это ваше решение. Бест. Компания в четком тренде вниз. Да, у правого края похоже на бычую дивергенцию, но посмотрите, какие слабые были быки, когда они пробили нулевую линию. Чуть-чуть только. Так что дивергенция очень низкого качества. В то же самое время индекс силы на новых низах не, не, не, не, не, не привлекает. Извините, пожалуйста, строитель звонит из другого дома, подождет. А, так, SQ, по-моему, это еще одна. По-моему, это еще одна из компаний, которые, с которыми поезд ушел. Да, компания SQ, это у них очень. Она очень хорошо шла вверх, она поднялась с 60 до 240, учетверилась в этом году. У этой компании очень, очень красивые, очень удобные терминалы. Приходишь в любую какую-то маленькую лавку, у них стоит значит, на прилавке этот терминал, они вводят в него сколько стоит, разворачивают тебе, тыкаешь в него пальцем, и все твое. Очень хорошая такая система. Но возможно, возможно будет покупка, возможно будет покупка в ближайшие недели. Недельный график красный и очень далеко от того, чтобы перестать быть красным. Но э, вполне может произойти то, что произошло в октябре. Э, падение в зону ценности и новый взлет. Потому что фундаментально у них очень хорошая модель. Э, я бы подождал, конечно, пока импульсная система не, не перестанет быть красной. Э, на дневном графике ничего привлекательного. Э, ничего привлекательного. Э, не ни дивергенцию ничего. Но это вот опять-таки, это... Моя старая приятельница Маргарет, я не сомневаюсь, если бы она смотрела на этот график, она бы его распечатала на стену и отметила красным карандашом на бумажке, на распечатанном графике стрелочку «Купить, когда перестанет быть импульсная системой красная. А Николай хочет рассмотреть МРК. Норк – это большая фармацевтическая компания. Когда я смотрю на такой график, я хочу сказать, разбудите меня, когда она проснется, потому что ничего не происходит. Она ни вверх не идет, она и вниз не идет. Фундаментально, последняя новость была, что они пытались разработать свою вакцину от ковида, и результаты были очень непосредственными. Я не закрыли этот проект. Ну вот так вот колеблется где-то между 75 и 85. Если кто-то любит играть в маленьком диапазоне, это, конечно, очень подходящая акция для этого. Но не мой стиль. Николай хочет закоротить одну из телекоммуни... телекоммуникационных компаний, Qualcomm. Почему бы и нет? Только что сегодня, я боюсь, уже немножко поздно. То есть сигнал был хороший. Сигнал был хороший. Ложный пролом вверх. Медвежья дивергенция MACD линий, медвежья дивергенция индекса силы. Но боюсь, что поезд уже ушел. Ну, будем надеяться, что у участника удалось это сделать. Да, хорошо бы. Хорошо бы найти брокера, который позволяет, у которого есть машина времени. Я бы любые деньги заплатил, чтобы вернуться за несколько дней назад акции акции Нок. Это компания оборонки. Еще одна. Разбудите меня, когда это закончится. AMD компания, которая делает чипы. Разбудите меня, когда это закончится. То есть вы видите одна с другой. Плоские, плоские, плоские компании. Если вы любите торговать в узингом диапазоне, то, конечно, это вариант. А так uh, uh, Intel uh, uh, INTC. Uh, я ищу сделок всегда или купить недооцененную компанию, или купить пере... или продать накратко переоцененную компанию. То есть Intel был переоценен последние пару недель, но, сказать, это сейчас он вполне опускается к зоне ценности. Он уже в зоне ценности на дневном рынке, а на недельном рынке. Ваш выбор. Когда Intel перестанет быть красным, импульсная система перестанет быть красным, он станет легальным для покупки. Джей, Джейми в Лонг, технологическая компания. Вы знаете, вот одну секунду я хочу посмотреть, не переводя экран. Какой у нее короткий интерес? J-M-I-A. почему то вот это... то время, когда... Видим какой-то конфликт, когда включен... Когда включен Zoom, то перестает отвечать. Okay. То Finviz перестает отвечать на мои команды. Okay. Я просто когда вижу такой, такой вот резкий взлет, то у меня сразу возникает мысль, а нет ли здесь давления, сдавливания шартов? Компания технологическая, взлет очень острый вставать в лонг. Тренд, несомненно, вверх. Но я покупаю в таких случаях только в зоне ценности. Я не позволяю себе покупать акции, которые находятся возле верхнего конверта, как эта акция в данный момент. Есть два, два подхода к покупкам. Покупать силу или покупать ценность. Я предпочитаю покупать ценность гораздо спокойнее. Едем дальше. Компания косметики «Ульта». И... Так, так, так. Закоротить. Закоротить предлагает Дам. И я надеюсь, что он закоротил, потому что кстати, опять-таки блестящая, блестящая техническая фигура на дневном графике. На недельном графике все сказать спокойно. На дневном графике замечательная медвежья дивергенция гистограммы, медвежья дивергенция линий, а колоссальная медвежья дивергенция индекса силы. И э, долго, спокойно создающийся топ. А, и сейчас значит, вниз. А, ну, коротить, для, для меня коротить уже поздно, но если вы, если вы закоротили это раньше, то э, вы поступили прекрасно. Следующая э, э, акция от Эдуарда MKTX. Э, э, Что-то связанное с рынками. Вы знаете, выглядит очень прилично. И, кстати, выглядит прилично на сегодняшний день. Тренд вверх, несомненно. И периодически возникает э, откат ниже зоны ценности. И э, Акция сейчас продается по 523 доллара. Если она поднимется выше 528 на этой неделе или 500, 525 на следующей неделе, то, покупка, то импульсная система будет синей, а покупка будет легальной. Смотрим на дневной график. Ничего особенного, ничего особенного. Ну, все, что мог сказать, выше 525 долларов покупка легально. Модерно. Очень, очень. Я сделал небольшие деньги на этой компании, потому что, как говорят по-английски, никак не могу обернуть свою голову вокруг нее. Это компания, которая делает вакцину против, против этого вируса. И почему это. Я покупал где-то в районе 70 долларов, потом прорвал она взлетела до 170 упала обратно до 100 сейчас поднялась опять до 160 то есть почему компания вот с таким невероятно затребованным продуктом ведет себя настолько лихорадочно когда я не понимаю что то я стою в сторонке от таких дел. Я, я не лезу в сделки которые которые загадка для меня для меня поведение этой, этой компании загадка но если вы бык, то подождите следующего спуска. Зона ценности на дневном графике где-то ниже 140 долларов. Сегодняшняя котировка 163. И бог в помощь. Замечательная компания, замечательный продукт. Хотя правда они сейчас говорят, они его продают по себестоимости. Они ничего не зарабатывают на нем. То есть они не наживаются на этой пандемии. Но со временем, конечно, какие-то деньги должны получить. Едем дальше. Xerox – старая американская компания. По-моему, они стали делать деньги на каких-то защитных аппаратах для этого вируса. Но опять-таки, вы видите, идет тренд вверх. Периодически падение ниже зоны ценности, но импульсная сила... Индекс, импульсная система красная, что слишком, и ничего привлекательного на дневном графике. Роман, я все надеюсь, что увижу что-то, что скажу, ах, это великолепно, ах, это я хочу купить, но пока что. Вот, кстати, компания, на которую я точил зубы на уикенде, но стал покупать другое. Фидекс, это компания экспресс-доставки. Федекс колоссально взлетел, потому что, во-первых, все сидят по домам, доставку делают на дом, а во-вторых, они перед Рождеством подняли расценки. И Федекс и ЮПС, наши две главные системы штата. Ложный пролом вверх, падение и сейчас у правого края вот эти вот масса этих желтых точек показывает, что идет панический выброс акций выбрасывается огромный объем, то есть, видимо, все, кто заработал на взлете или даже не успел заработать на взлете, выбрасывают свои акции, подъем закончился. Но, тем не менее, акция отказывается проломить вот это донышко, уже 4 недели получается э, на том же месте. И, а между тем паника продолжается, паника продолжается, а цена не падает. И вы видите эту желтенькую точку, она показывает, что если Федекс не упадет ниже этой точки, то импульсная система будет синий, значит, голубой. Имеем право покупать. Смотрим на дневной график. Смотрим на дневной график. Вот это вот падение, небольшой взлет. Низшая точка этого падения была э, 242 доллара, а сегодня низшая точка была 240 долларов и 61 цент. То есть у нас имеется одна из лучших фигур технического анализа – ложный пробой. Да? То есть... Представляете себе, все, кто купили, все, большинство, кто купили Федекс, поставили защитную приостановку вот там на 5, на 10 центов ниже этого последнего донышка. Сегодня всех этих гениев выбили из игры, потому что акция упала на доллар с чем-то ниже предыдущего донышка. И развернулась. Вот так вот. И этим показалось, что вниз она не идет, она не хочет идти вниз. Сегодня имела огромную возможность пойти вниз, когда ударила по стопам. То есть стопы выбрасывали акции. А акция поднялась. Так что, вот это для меня, это прямо как такая страховка под ценами. Импульсная система все еще красная, но она станет синей выше 249 долларов. На недельном графике выше 244 долларов на следующей неделе. Так что все идет к тому, чтобы FedEx стал на покупку. Вот опять-таки эту акцию. Я бы даже на стенку от собой прикалывать не стал. Я просто посчитаю. я просто собираюсь посчитать, на каком уровне импульсная система перестанет быть красной и станет синей и поставить там приказ о покупке. Сегодня рынок в обвале. Сегодня рынок, рынок очень тяжелый. И вот в этом тяжелом рынке Федекс открылся низко, открылся с гэпом, ударил до нижнего уровня этого года и отскочил от него. Чем сообщает нам? Вниз не пойду. По крайней мере, не хочу пойти. Так, Александр пишет «Blue». Еще раз. «Blue». Разбудите меня, когда это кончится. Да? То есть компания, акция, которая вот лежит на земле, лежит на земле и ничего не делает, только дышит немножко. Так трепыхается. Вот, кстати, золотые, любитель золотых акций. Нуар. Ай AIJ. Uh, нет, я, неправильный, я неправильный индекс печатал A, I, Вот так вот, да, недельный график. Uh, помните, что золото uh, uh, низко, чтобы не голословно. Вот, вот, вот, вот он график золота. Вот недельный график золота. Да? Золото идет вниз. Да? Тренд золота вниз. Только стабилизировался где-то пару месяцев тому назад. А вот график акций AIJ. Они добывают золото и серебро еще при этом. И вот как акция себя хорошо ведет. То есть видно, что цена золо... нынешняя цена золота окупается, окупает их себестоимость. И акция растет очень мило. У правого края акция зашла в зону ценности. Дневной график красный. Не имеем права покупать сегодня, но завтра, если она поднимется выше 39 долларов, а сегодня на 38.15, если она поднимется выше 39 долларов, то покупка станет легальной. Это, кстати, вот точечки показывают, где импульсная система применяет свой цвет. Это то, о чем, я думаю, мы с Романом будем говорить, когда будем говорить о имплементации этой системы. Дмитрий хочет закоротить вот эту компанию FIZZ, F -I -Z -Z. я надеюсь, что вы не успели ее закоротить, опять-таки, к сожалению, мне система не позволяет в данный момент, я себе просто помечаю это карандашом, потом проверить уровень, уровень короткого интереса в этой компании она четко выглядит, как вот придавили короткий интерес, придавили, придушили. 62%? 52%. 62%. 62%. Представляете себе, у нормальной акции, если вы возьмете, для примера, акцию IBM или акцию Apple, у них короткий интерес будет 1%, 2%. Вот так вот. да, вот это, это Вы знаете, это как алкоголь. Даже если взять маленького ребенка, который никогда алкоголя не пил, в крови есть крошечное содержание алкоголя. У всех это просто часть биологии нашей. У абсолютного трезвенника есть чуть-чуть-чуть-чуть алкоголя в крови. Вот это вот нормальный короткий интерес. 62% это безумный интерес. Да? И, то есть какие-то гении решили, что эта акция не стоит 99 долларов. Она переоценена за 90 долларов. И они стали ее шортить. И зашротили ее настолько, что больше половины всех акций э, они зашор, зашортили. И вдруг кто-то кто стал ее покупать. И э, шортам стали немножко придавливать анатомию. И они, и они стали закрывать свои позиции. Закрывают они позицию тем, что покупают эту акцию обратно. А их покупки еще повышают цену. И вот так вот. Значит, это недельный график, давайте дневной, наверное, будет более… Вот дневной график. Этот сквиз с давления шартов начался в понедельник. Акция открылась по 100 долларов, взлетела до 140 и потом осела до 110. Да? То есть все решили, что все, все плохое кончилось, можно выходить из дома. Вчера она поднялась от 110 до 128, но закрылась ниже высшей точки предыдущего дня. И опять-таки все вздохнули с облегчением, Шарты сказали, фу, принесло. Ах, принесло. сегодня она открылась по 140, взлетела до 200, сейчас торгуется по 170. Бедные шорты. Незабываемые. Это, это, это создает людям незабываемые воспоминания на всю жизнь. Многие из них уйдут из рынка навсегда, конечно. Mm -hmm. А кто не уйдет, получит урок, который будет полезно служить долгое время. Вы знаете, говорят, что умные люди учатся на своих ошибках, а очень умные на чужих. Я надеюсь, что вы входите в их число. Прежде чем шортить, проверьте короткий интерес. Едем дальше. Переворачиваем страницу. Осталось, говоря, всего шесть акций. Уже больше часа прошло, но Роман, ничего, что я монополизирую ваш микрофон еще несколько минут, 10 минут? Нет, нет все в порядке. Нам, нам нужно разработать систему для ограничения количества акций, которые мы разбираем, потому что в какой-то момент качество, количество начинает принижать качество. Ну, Смотрим дальше. Алихан из Грозного хочет закоротить Теслу. Роман, проверьте, пожалуйста, какой короткий интерес в Тесле? Один момент. Пока вы проверяете, Tesla на недельном графике перестала быть зеленой, она стала синей. Это тоже пузырь такой. То есть замечательная компания, замечательный продукт, пыр но это, это пузырь. Настоящий, настоящий мир так не работает. Компания почти 900 долларов. Чуть, чуть меньше 8%. Вот так, окей. Okay. Окей, okay. значит, это... это а, а я помню, когда вот теслы короткий интерес был больше, между 20 и 30. То есть те, те шорты уже все, их вынесли ногами вперед. 8%, по крайней мере, вам не угрожает short squeeze, сдавление шортов. Недельный график синий, позволяющий игру на понижение. Смотрим на дневной график. Дневной график. Вы знаете, знаете, Алихан, Система такая, Значит, верхняя точка 8 января была 884 доллара 49 центов, верхняя точка в понедельник была 900 долларов и 40 центов, то есть четко было пробито, был достигнут новый пик, был достигнут новый пик а закрылась акция ниже предыдущего пика. И сегодня, в данный момент, мы с вами разговариваем, она торгуется по 879.70, она ниже вот этого январского пика. То есть у нас имеется фальшивый пролом вверх. Импульсная система стала из зеленой, которой она была в понедельник-вторник, синей сегодня. У меня немножко начинают чесаться руки, закоротить эту штуку. Я не смогу этого сделать, потому что завтра буду весь день в дороге. Но что я в таких случаях делаю? Я начинаю смотреть акцию на внутреннем дневном графике. Значит, слева 25-минутный график, справа 5-минутный. Ничего особенного, к сожалению, ничего особенного я на нем не вижу. Дивергенции каких-то... Но все, что я вам хочу сказать, что если вы соберете скоротить, соберете скоротить эту акцию, то понедельничный пик, понедельничный пик 900 долларов и 40 центов, эта акция не имеет права преодолеть. И... Но опять-таки, ставить защитный стоп 5-10 центов выше последнего пика – это типичная ошибка новичков, потому что акции очень часто прибивают вот такие, такие уровни. Как, как я ставлю стопы? Смотрим значит, на размер одной HR Даже не буду вступать в объяснение, как мне в следующий раз. Одна HR для этой акции примерно 35 долларов. Значит, моя защитная приостановка должна быть где-то полторы АТА, 50 долларов. Значит, если коротить по 980, то стоп должен быть где-то в районе 930. Довольно далеко. Поэтому это можно делать только в том случае, если, очень, или если у вас очень большой счет, или если вы открываете очень небольшую позицию. Ну, желаю успехов. Интересная, интересная идея. Руки чешутся. Едем дальше. ECPG, пишет Дмитрий. Какая-то финансовая компания, то же самое. Разбудите меня, когда это закончится. Ничего особенного здесь не происходит. Акция в диапазоне. И кстати, Дмитрий задает вопрос, можно ли проигнорировать сигнал импульсной системы одного из таймфреймов? К примеру, недельная система запрещает вход, а дневная разрешает. Нет, нет. фишка вся в том, что обе системы должны, вам, должны снимать с вас наручники. Обе системы. Редчайшие случаи, когда я позволяю себе нарушать это правило – это если одна, один из таймфреймов показывает яркий, ос, яркую острую дивергенцию бычью или медвежью. Если очень сильный сигнал э, на одном из таймфреймов, то я могу позволить себе проскользнуть мимо другого. Но это бывает очень редко. Э, Илья хочет закоротить э, General Electric. Э, мне думается рановато фундаментально компания сильно улучшается, экономика улучшается. С другой стороны, на дневном графике имеется очень четкая медвежья дивергенция. Но, конечно, в таком случае коротить надо было больше вчера. Сегодня акции уже начинают рисовать донышко. Светлана хочет закоротить МКСИ. Это наша последняя сделка, потому что две следующие сделки – это опять-таки short SQ коротить и FedEx покупать. Так что Светлана хочет закоротить MKSI. Oh, Что-то мне кажется, я уже видел эту, эту сделку. Короче говоря, нужно было сделать несколько дней тому назад. Надеюсь, Светлана, вы успели это сделать. Вы знаете, Роман, я бы, конечно, с удовольствием высказался, что мне больше всего нравится из этих сделок, но я боюсь, что я Работал последний час как такая интерпретационная машина. В таких случаях в голове мало что остается. Но из того, что сказать, выскочило на меня из этих, из этих операций, это аккуратная покупка FedEx и AGI, золотоотбывающей компании. Но опять-таки с соблюдением всех правил соблюдением всех правил контроля над риском, которые описаны во всех моих книгах. А что, не во всех. Последние книги. Вы знаете, готовятся очень российские темпы. В России есть две скорости. Очень быстро или очень медленно. Я, к сожалению, в данном случае попал на вторую скорость. Готовится к выпуску моя, нов... моя последняя и самая важная книга, которую я написал. The New Trading for a Living. Как, как играть, выигрывать. Новое, новая книга 23 года спустя там хорошо очень описано описан контроль над риском старая книга это самая слабая часть буквально пару минут о том чтобы посмотреть на вопросы на многие из которых я уже ответил как бы кто спрашивает про биткоин Вы Знаете, я, для меня биткоин это новое платье короля Посматривать на него и тогда, но как все, договорились, все договорились, будем торговать биткоином. А что такое биткоин? Ну, это то, о чем мы договорились. А почему? А вот мы договорились, он стоит. Okay, хорошо. Джордж Алекс пишет, дайте совет работающему трейдеру, который стабильно торгует в плюсе уже три года. Но из-за из жесткой политики риск-контроля практически полностью лишился я возможности получения своих прибыли. Если ставлю стоп далеко от входа, значит, схожу с небольшим капиталом. А чтобы получить большую прибыль, в рынок должен так и так далее, и так далее. Вы знаете, э, а, Георгий, Георгий, э, э, поздравляю вас с успехом. Три года в плюсе подряд. Это, это серьезно, это очень серьезно. И на вашем месте я бы искал деньги в управлении не искал сверхприбыли, а деньги в управлении. Если вы можете показать людям с деньгами, как вы, чего вы добились реально, на реальных сделках, и доказать это, и подтвердить, то не раскрывая свою систему, вы получите деньги в управлении. Просто ищите, ищите вот такие. В мире много богатых людей, в мире много больших денег, в мире мало хороших трейдеров. И вы должны помочь... В первой группы. Роман, я думаю, что мы обсудили более-менее, по крайней мере, надеюсь, все вопросы. Мы затонули на лишние там, 12 минут, но я думаю, нам действительно стоит обсудить какую-то какую систему для ограничения, для ограничения вопросов. Да, спасибо большое, Александр. Я с вами абсолютно согласен. То есть в целом я вот сейчас тоже еще раз показываю все акции, которые мы включили в этот список. То есть я тоже расскажу про, про конкурс. Я думаю, что мы будем выбирать просто 10 акций, которые мы будем разбирать. Но в конкурсе участвовать смогут там все акции, которые, которые присылаются. Собственно, те акции, которые говорил Александр, мы зафиксируем цену на 28 января и затем посмотрим цену 22 марта. Соответственно, вот те акции, которые между этими значениями покажут самый большой рост или самое большое падение в процентах, тот и получит как раз книгу с автографом Александра. Это у нас конкурс на следующий раз. Ну и, собственно, для того, чтобы вы тоже смогли принять участие в этом конкурсе, он у нас проходит на YouTube канале Admiral Markets. Нужно под записью вот этого видео, которое у нас сегодня проходит в бинар, оно будет опубликовано завтра, вот под записью этого видео необходимо предложить одну акцию, да, которая торгуется в Admiral Markets. Лучше предлагать ее к дате следующего вебинара, это будет 28, 22 февраля потому что мы возьмем, опять же, период с февраля по март, и та акция, которая покажет лучше всего результат, тот победитель получит как раз книгу с автографом Александра. Разберем не все, да, как вот мы сейчас с Александром проговорили, но все акции, которые вы предложите, да, то есть именно одну акцию от одного участника в конкурсе будет участвовать, а уже в разбор попадут ну, наиболее интересные на тот момент. Я думаю, что так будет более интересные разумно. акции легче выбирать задним числом чем вперед ну так всегда поэтому не забудьте подписаться на youtube канал до да, ссылочку на него я приложил там все это обязательно будет ну а мы с вами увидимся в феврале если вы уже пришли на этот вебинар значит вам ссылка с напоминанием обязательно придет спасибо большое александр как всегда было максимально интересно максимально продуктивно и теперь в течение всего месяца можно пересматривать да, этот вебинар рассматривать акции которые которые вы посмотрели, ну и, что называется, прикреплять себе на стену наиболее интересное. Спасибо большое. Спасибо. Тогда всем также большое спасибо за участие. Увидимся с вами через месяц. Ну и также посмотрим, что произойдет нового, что будет интересного, ну и какие итоги из прошлого у нас появятся.